Um, Всем привет! В последние дни об актрисе Саманде Слямовой завоевавшей награду за лучшую женскую роль на 71-м канском кинофестивале написали многие СМИ. Ошеломительную славу девушке принесла роль в фильме российского режиссера Сергея Дворцова «Айка». Поисковик Google по запросу «Самал Яслямов «Айка Канский кинофестиваль» выдает порядка 40 тысяч упоминаний. Новость о том, что фильм российского режиссера Дворцова получил награду в номинации «Лучшая женская роль» и ее исполнительница «Самал Яслямов в тот же день вышла во многих ведущих СМИ России – в том числе на федеральных телеканалах «Россия-24» и «Первый канал». Краткие новостные заметки о победе Яслямовой в Каннах появились на новостных лентах «Вести.ру» и «Лента.ру» на сайте НТВ. Итоги на кинофестиваля были озвучены многими международными СМИ. О сломал упоминается в сюжете телеканала Евроньюс. Первая награда была объявлена золотая пальмовая ветвь за лучшее исполнение женской роли и обладательницы ее к большой радости россиян. Стала актриса казахского происхождения Сама Исламова, сыгравшая главную роль в фильме Сергея Дворцова «Айка» о тяготах жизни молодой женщины из Киргизии, пытающейся выжить в Москве. Никогда еще Россий, российская и казахская актриса не получала подобный приз в Каннах. Это, безусловно, повод для гордости, написала киновета Ксения Сахаровна в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Позже у самой сама Еслямовой взяли небольшое блиц-интервью корреспонденты Рия Новости. Она рассказала, как работала над фильмом «Айка». «Самое главное было сделать то, что хочет режиссер». Надо было просто идти и делать то, что делает персонаж, идти по его мотивации. Это самое главное. Ты не обращаешь внимания на камеру, потому что в каждой сцене есть своя цель. И ты думаешь только об этом, рассказала актриса. Отметим, что Министерство культуры Российской Федерации поздравило актрису Сама Геслямова с получением приза Камского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Поздравляем Сама Яслямова, исполнительности главной роль в фильме «Айка». И все, кто работал над лентой, спризнан за лучшую главную роль на Камском фестивале. «Айка» – это социальная драма, названная по имени ее главной героини. Лента повествует о жизни в Москве молодой нелегальной мигранты из Киргизии. Фильм снят при поддержке Минкультуры России и был одним из двух Представительница России в основной э, культурной программе 71-го иканского кинофестиваля говорится в сообщении Министерства культуры Российской Федерации. В 2011 году окончила актерский э, факультет. Еще во время учебы в ГИТИСе в 2008, -м, 2008 -м году Яслямова сыграла фильмы фильме Сергея Дворцова «Тюльпан». Картина завоевала главный приз конкурса «Особый взгляд». Каннского кинофестиваля. По словам отца Яслямова, она никогда не хотела стать актрисой, а мечтала быть журналисткой. Сама является первой актрисой на постсоветском пространстве, выигравшую приз Канского фестиваля.